Привет, любители психотерапии! Возможно, бразильский писатель Паула Коэлья лучше всего выразил это, сказав, «Иногда вашему сердцу нужно время, чтобы принять то, что ваша голова уже знает. Нам не всегда легко понять, когда любовь, которую кто-то когда-то испытывал к нам, стала ядовитой. Мы можем чувствовать это время от времени, когда начинаем задаваться вопросом, а не заслуживаем ли мы лучшего, чем это. Но в конце концов, нам просто слишком трудно отпустить это». Поэтому мы извиняем несколько плохих поступков и просто списываем это на такие причины, как «О, у них должно быть был плохой день» или «Может быть, они не это имели в виду». Но есть разница между здоровым количеством конфликтов, которые неизбежно испытывают все пары, и красными флагами токсичных отношений. Вот семь характерных признаков, что любовь, которую кто-то может испытывать к вам, на самом деле ядовита. Номер один. Они становятся необоснованно ревнивыми и собственническими. Большинство людей склонны ошибочно полагать, что ревность партнера на самом деле является признаком того, насколько сильно он заботится о вас. Но хотя в идее о том, что ревность проистекает из страха потерять своего партнера, есть доля правды, и это совершенно нормальная эмоция чувствовать время от времени. Будьте осторожны, чтобы не слишком романтизировать это. Потому что, когда ваш партнер начинает беспричинно ревновать и постоянно проявлять к вам собственнические чувства, это означает, что он думает о вас больше как о своей собственности, чем о вашей собственной личности. Номер два. Они ведут себя пассивно, агрессивно по отношению к вам. Часто ли ваш партнер говорит вам, что это нормально делать что-то, например, встречаться со своими друзьями вместо них? а затем обижаться или расстраиваться, когда вы верите ему на слово. Неужели они прощают вам ваши ошибки только для того, чтобы бросить их вам в лицо в тот момент, когда у вас возникнут разногласия о чем-то? Или прибегают к такой тактике, как холодное отношение к вам, отказ от своей привязанности или отношение к вам с сарказмом, вместо того, чтобы на самом деле сказать вам, что не так? Пассивно-агрессивное поведение, подобное этому, не только манипулирует и контролирует, но и показывает, что вашему партнеру может не хватать эмоциональной зрелости и навыков общения, необходимых для преданных длительных отношений. Номер три. У них есть проблемы с созависимостью. Определяется как дисфункциональные отношения, характеризующиеся отсутствием границ, чаще всего обусловленные поведением одного из партнеров. Крайний страх быть брошенным. Нахождение в созависимых отношениях эмоционально истощает и наносит ущерб вашей самооценке и чувству идентичности. Созависимость означает, что вам всегда приходится спасать своего партнера от самих себя, решая за них все их проблемы и выполняя все их просьбы и просьбы, никогда не получая ничего взамен. Номер четыре. Существует неравномерная динамика власти. Неважно, насколько хорошо кто-то может заставить вас поверить, что он вас любит, будь то щедрыми подарками, цветистыми словами или величественными жестами, если он постоянно ожидает от вас. Если вы ставите их желания и потребности выше своих собственных, значит, они вас на самом деле не любят. Им нравится только иметь контроль над тобой. Им нравится быть теми, кто всегда имеет право голоса во всем, что вы делаете, кто принимает все ваши решения и говорит вам, что лучше для вас. Поэтому, если вы чувствуете, что ваш партнер вас не уважает или недооценивает, как будто у вас на самом деле нет никакой власти в ваших отношениях, вам, вероятно, следует остерегаться. Номер пять. Я все время чувствую себя плохо. Теперь вы, возможно, спрашиваете себя, зачем кому-то вообще оставаться в отношениях, которые постоянно заставляют его чувствовать себя плохо, почему бы просто не уйти. Но реальная жизнь редко бывает такой простой. Токсичные отношения редко начинаются таким образом. В большинстве случаев люди даже не замечают, когда ситуация начинает становиться токсичной, и к тому времени они уже чувствуют слишком много любви или привязанности к другому человеку, чтобы просто так покончить с ними. Но не заблуждайтесь. Если ваш партнер постоянно заставляет вас чувствовать себя плохо, и в ваших отношениях постоянно происходит драма, то любовь, которую он испытывает к вам, скорее всего, токсична. Номер 6. Вы теряете себя в отношениях. Хотя это может показаться романтичным, чтобы сделать кого-то всем своим миром и погрузиться в отношения с ним. Мы всегда должны помнить, что быть преданными нашим партнерам – это не то же самое, что отказаться от собственного чувства идентичности и индивидуальности ради наших отношений. Мы никогда не должны быть настолько поглощены кем-либо, чтобы в конечном итоге пойти на компромисс и изменить слишком многое в себе, просто чтобы доставить им удовольствие и наладить наши отношения. И номер семь. Вы слишком идеализируете друг друга. И последнее, но, конечно, не менее важное. Мы должны предостеречь вас от опасностей, связанных с кем-то, кто чрезмерно идеализирует вас. Хотя поначалу это может показаться невероятно лестным и романтичным, оно также может быстро стать ядовитым. Ничто не разрушает отношения быстрее, чем чрезмерная идеализация друг друга, обременяя их нереально высокими ожиданиями и не давая друг другу свободы быть ущербными и совершать ошибки. Потому что, в конце концов, это означает, что они влюблены не в тебя, а в ту твою версию, которой даже не существует. Итак, есть ли в вашей жизни кто-нибудь, кто, по вашему мнению, любит вас ядовитым образом? Если это так, мы настоятельно рекомендуем вам взвесить все за и против прежде чем пытаться, чтобы наладить отношения с этим человеком или просто полностью дистанцироваться от него ради своего психического и эмоционального благополучия. И если вы боретесь с токсичными отношениями, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к специалисту в области психического здоровья сегодня и получить помощь, в которой вы нуждаетесь и заслуживаете. Понравилось ли вам это видео? Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые также могут найти понимание в этом видео.